Продолжаем. Приключение Рима. Хрен знает где? А также Свеву. Тоже хрен знает где. Ну очень да, все привет. С вами Веном. Да, привет. Зерван. Угу. Грифансон. Мой сосед. Ну, сосед уже. Устал, походу. Устал все Устал. О, я устал, я ухожу. Я не леваю, да. В общем, да, мы продолжаем. Так, короче, у меня в Бриганте теперь не захватил. Осталось только Олисипо захватить. Оли и Сипо. И Ценов захватить. Сильпо. Надо, кстати, нанять нормальную армию. Сейчас бы. У там будет весело. Два стака войск. Да. Это будет на следующий ну... ход. Ну да. Сейчас пока не получится, к сожалению. Ну, я тоже уже буду захватывать гетов, наконец-то. странных. Угу. Been... Кемерей не просто... хочет торговать. Wealth... Угу. У меня там белстак войск тоже подходит уже к белзу. Ты кемерей будешь захватывать, да? Да. Ну, это, это попозже будет захватывать, я сейчас гетов уничтожу. На самона вышли к морю. На самоны можно с ними поторговать. Кстати, прикольно, я помню, я когда, когда играл за, за Египет, они вообще не выходили. У них там столько а денег, нет. что они готовы даже мне 4 тысячи дать за торговлю. Зажрались. 4 тысячи они мне дали за торговлю. Put... <laughs> вот это называется тупо, блин. Африканский кочевный народ, да, у которого нет ни денег, ни пищи, ни, ни воды. Они дают мне 4000 за торговлю. Нормально. Ну разворовались, разбор что сказать. Очень хорошо они там заработали, этот город захотели. Просто стали богачами. На бас ловандосы. Вообще. Так, давайте мы улучшим парочку строений. А у кого-то опять кто-то зло Давайте мы подойдем к Эйценам поближе, познакомимся с ними поближе, Бретрианская гвардия, 92 атака, офигеть жесть ребята, что вы за монстры, что вы такое ЧТО ТЫ ТАКОЕ Да, классно когда у тебя уже есть претарианская главня Нанял стак один претарианцев. Можешь выносить всех отсюда Ну, дело в том, что да, я просто не могу позволить Нанять целый, целый стаки претарианцев да. Так, продолжаем. М -м отлично, какие-то вативные дары. Друиды, астрологи и предсказатели выполняли множество общественных функций древнего мира. Короче, не буду это читать, потому что я стал читать. В общем, общий заход плюс 4 и плюс 5 цеповый дух. Отлично. Отлично, отлично. Так, и мяу В столице сидит стак стак каких-то бичей которые ничего не делают да не стак там 13 отрядов у которых атака 26 не значит там делают вообще Ну ладно так подожжу стак войск где-то буду двигаться короче уже Ready for orders. Так. Отлично. М -м, пора, мне кажется, мятежников уничтожить, потому что не копят армию. Так, и они, конечно же, отступают. естественно. Сейчас. Я вам дам наступить, конечно же. Так, нападение, Уничтожаем мятежников. Порабощаем их. Стерники должны страдать. Это правда. Так, отлично, все. Положительный порядок. Все прекрасно. Так. Отлично. Отлично. Так, здесь у меня все, все отлично, значит, значит, значит. Надо посмотреть. Так, риск 0% раскол. Отлично, отлично. Хорошо. Очень хорошо. Прекрасная новость. Только нет. Нет. Только непрекрасная новость. В смысле? Я уже устал от прекрасных новостей. Так, я могу найти агента, разведчика. Найму агента разведчика. Ладно, все, завершай ход. А, неприсвойный навык. Какая-то адда. Адда вон. Так, похищение золота. Логовая ставка пусть 5. Нет, нет, нет, нет. Вот, это экономист. Отлично. Так. На ход... Блин, забыл. А, ну хотя ладно. В принципе, пофиг. Сижу ход. В принципе, пофигу. Ну, а пофиг. Хм. Так, ну, с ценами там будет весело тебя. Да. Будет очень интересно. Такие ремни припыли, высадились такие, они там уже думают, что делать. Да. Чё? Чё тут думать? Чё? париться строим пир налоговая ставка плюс 5 прибыль от торговых соглашений плюс 5 а. или лучше урожай сделать на урожай как бы такая вся вещь я короче не знаю все все вместе жрать жрать быть нечего. все вместе дает очень много денег не знаю что и давайте так а... давайте вы тоже без быстрого шага. Нападаем. Объявить войну. Так, соглашение. Какие у меня с ним соглашения? Торговый договор. Нету. А, О, есть. есть, есть да. Это было уже давно заключено, поэтому... Делинг издан. Is... Давайте объявить войну. Отлично. Вот well, там весело, да? Ну, я тут могу, конечно, автопоем сыграть Ну, блин, там жестко быть, и долго будет идти Ну, наверное, да, ты прав Хотя, конечно, было бы очень интересно, но там Конечно, их армия, она не особо отличается от э, гальской У них там есть, конечно, конницы много, но, типа, не сильно много, то да. Ладно Извините Вы умираете Но у ты... тебя почти по даже нет, но Я бы сказал В принципе ну тут постановится за ход, конечно, много. Очень. Да. Ну так что, в принципе. Да. Все окей. Так что, в принципе, все ок ок. Ну там будет изи даже. Сейчас мы все здесь перестроим. Блин, тут не хватает мне моих познаний, чтобы перестроить здание. Черт, придется снести его. Чертовые варвары, они знают, как лучше ловить рубу, чем мы. так, а, да, и цены идите сюда, мы с вами еще не закончим вы далеко не уходите поработить. теперь будем всех порабощать При прибыли какие-то римляне, поработили <сícoughs> нас <сícoughs> поработили, убили, изнасиловали после <сícoughs> этого <сícoughs> еще <сícoughs> <сícoughs> просто какие-то сукины дети Киды питорасы приплыли. Ничего бывает. Бота Сейчас... там бом... <смех> бомбит, наверное. Адский, наверное, я думаю. <смех> Сейчас, буду... Сейчас буду наемников занимать. <смех> ну да, возможно, там один отряд прибежит в каких-нибудь. Я имею стак наемников на <смех> Реально, зачем Дорога. они сели это в игре? Какая-то полная хрень уходит. С одной стороны, это и плюс, что типа ты можешь захватить всех подряд, а с другой стороны, это тоже какая-то фигня находит. Ну. Потому что один отряд может захватить просто всю ту сторону, прийти с одним отрядом захватить с помощью наемников. Но Это то же самое, кстати, что в сетевой игре. Я думаю, там такая же херня происходит постоянно в компании. Mm -hmm. Я бы так, по крайней мере, делал бы что это изи победы. Зачем париться. Так, ладно, сейчас нам надо нанять немножко отрядов. Тут. Я хотел бы схватить вибисков. Еще. У меня с ними договор уже очень давно, поэтому можно тоже их бойную объявить. Ну, гг вибиски. ГГВБски, да. Сейчас я две армии туда подведу, просто войну одевлю. Блин, таракон что-то как-то хреново. Все с удовольствием, я смотрю. Что так плохо -то? Нестабильность в провинции минус А, еще не так давно я захватил провинции. А, -а, -а Бриганти-то это новый город. Все, я понял. Ладно, посидим немножко. А давайте вообще сделаем вот так вот. У меня тут есть алды на месте. Давайте-ка идите на место. Вот у меня есть еще второй легион здесь рядышком. Поэтому с двумя маленькими легионами мы сможем сходить город. то Ну, должны по идее. Должны по идее. Потому что просто я не могу себе позволить много войск сейчас. Уже не так много денег у меня растет с каждым ходом. Ну, сколько у тебя заход? Семнадцать тысяч. Ну, я бы не сказал то, что это мало Но дело в том, что у меня целую куча улучшений на тёте Я тут за теряю все деньги на улучшение. Mm. У меня городов-то дохренищи Не как у тебя пищи, конечно, но все равно дохренищи Приходится везде улучшения делать Ну да но я пока что военку изучаю, там 8 ходов еще будет Точнее 7 ходов Так, кто-то там качнулся так, нужно будет еще изучить удобрение. Конкому нет. Да, даже. Нифига себе, 20 ходов. Чего-то так много-то. У тебя сколько процентов изучения? М -м, сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю. 120. У меня 350. Ну, тебя библиотеки просто. Да. Везде поставил. Ну да. Так. А, вот что я хотел. Вот. Поведух э, всех отрядов в общем порядок, да. Вот. Отлично. Так, ты двигайся. Где там, разведчик? Ну... Mm. No. Вообще, должно быть тизи, по идее. Нам сейчас главное захватить, захватить город этот. Uh -huh. Должны. Ладно, нападаю на него. Нет, стоп, стоп, стоп, стоп. Причем ускоренный марш. Нападаю, в войну. А пул их союзники, ну, блин, стоп, стоп, стоп. Подождите секундочку. Если я пул союзники. Yeah, Блин, быть без если выйдет с провинции. Это хреново. Это хреново. Хреновая новость. Ну ладно, ну, думаю, надо. Не надо сеять на месте. Что-нибудь придумаю. Так, ну а пуэ. А, ну я так с ним даже не граничу, по идее. А у Гедов то тут два города, оказывается Но... Ну ладно, в общем обладаю на них Объявить войну Так, тебя не буду призывать Ну да, не встать Не приснись, я а поводу, да Так, стоп, я возьму наемников ещё Чтобы меньше потерь было Так, наемные копейщики нет, ну, нет, нет, нет, нет, копейщика возьму жалуй. Так вот, теперь нападаем. Видим нападение. <coughs> ну, много потерял людей, но ладно. Они восстановятся. Ограбление, разрушить до основания, освободить. В смысле освободить? А, нет, нет, нет, конечно же нет. Ты можешь что-то сделать, протекторат, то есть. Нет, спасибо, мне протекторат не нужен. Так. Рощи фрик. Хм. Фриков. Ладно, построю эту рощу. Так, копейчиков просто спущу этих. Угу. Так, эти восстановятся через 5 ходов только. Ладно, восстанавливайтесь. Фига себе, 4000 ход, 4000... 4... 4420? Блин, ну а Апулаф... большая армия. С Стак есть. Ну, где-то там, по-моему, полстака, только я вижу сейчас. Э -э Почему у меня армия умирает? Интересно. Потому что они. Путь... А, путь по болотам. Потому Её что понимать. они свебы. Пусть по болотам, охренеть. Прекрасная новость, блин. Это Украина просто. Да какие-то болоты, я ж там был. Там болот нет. Это Украина. Там просто умирают люди. По дефолту. У них президент комик. Поэтому умирает. Президентский Владимир. Владимир Зеленский. Владимир. Так, спускаю всех этих дубин с дубинками чуваков. С дубинками чуваков. Амоновцы. Спускаю Это на как их? Блин, забыл, как их называли чуваков, которые. Которые когда это Майдан был, как это назывались? Забыл Я Ладно. тоже не помню Ко Которых там, поли это тоже как полиция он был Которых потом все украинцы пиздли СБУ? СБУ это сейчас Разве сейчас? Да Это не знаю Так, всадники охотники, Воу. Это имба просто, имба 51 атака На конец это нормальным более чем Так Отлично. Отлично, отлично. Так, Армения, давайте со мной торговать. Горячая армянская кровь. Так, Голадья, давайте со мной торговать. Мир тебе, да? А тебе не мир. А. Так, Кимерия. Ну, давайте поторгуем, может. А, я, я не, не надежный, почему? Почему? В смысле? Что я вам сделал? Просто напал на каких-то бомжей-гетов. Вот и да, все. Вот, вот сказочки, конец, в смысле полный. <клёх> так, тактик. А, тактик. А почему это прокачался, если это нападал? Ну ладно, я не против, типа. Так, а здесь могу на кого-то нанять вообще? нет, какие-то бомжи вообще... А, ну копеечки, вот она, рыба моей мечты только есть. Вот она. Рыба моей мечты, вот она. Ребята, я здоровенный. Да... Слушай, так я уже, там у меня граница будет с тобой. Ну, не уже давно, конечно, типа тут на Балканах будет. Ну, отлично. Ну, вообще будет отлично. Отлично, Балканы, отлично, Балканы, все забирай. Так и сделаю. Потому что мне туда вообще не охота Ну, я на Балканы пойду, потом в Азию. Сейчас мне 4 стака подойдет. Ну, не знаю. К одному городу. Возможно, нет. Генда предлагает мирный договор 400 монет жалких <съем> Все что осталось Это еще. смешно <съем> Хорошая шутка <съем> Да уж блин шуточки Шуточки шутим Опять не хватает пищи давай заколебали Ура... Урожай культур Плюс 20% земледелия А пища плюс 1 Давайте короче земледелия мне уже заколебало -то Постоянный Рим, блин, не хватает пищи, население увлечено тем, что нет пищи, очень классно, поэтому они решили устроить восстание, да, Такое... я, я реально этого никогда не понимал, население увлечено, не хватает пищи, ну, ладно. мы любим нет ну, да. пищи. Да, вот блин. мы любим голодать. Да. Нифига себе какое недовольство хорошее такое. С чего вдруг такое? недовольство. Отличное недовольство. Отлично, отлично. Минус тридцать нестабильное событие. Полностью Между между четыреста кавалерийских в одном направлении будет двигаться. Ой, отлично. Good. Good. Гудун так, именно так. Так, через 4 хода будет восстание. Эб. Какой-то эбо рак, рак эбо какой-то. Рак. Давайте захватим этот эбо рак. Эбола, короче. Захватили эболу. А, ты уже там по Британии захватил? Ага. Так, Бо, блин. блин. Но из-за того, что пищи нету, конечно, это вообще даже не знаю, что делать Население влеч... увлечено, что сказать? Ну, в Британии, что-то, смотрю, не очень они увлечены этим всем Чувака, Существует... не любят, они голодать, походу женщина друид. <свеч> ну, прикинь <свеч> Косплеерша какая-то Не знаю, правда, что она косплеет. Явно что-то нехорошее. Британцев. Колесница. Британцев. Она Баудику, наверное, косплеет. Королева. Так, я не могу пойти в атаку, наверное. Потому что у восстание будет через ход. Да и зима к тому же страны Ну, давайте, ладно, на границе встанем. Через ход нападем на Мари... Мор... мариуполь хотел сказать, Мори... Моридуон будет дудон. Мариуполь. Мариуполь, короче, будет город. Перенаименуем его. или нет. Да, кстати, этим можно было переименовывать. Города. По-моему, нет. Нет, там нельзя было. В какой-то другой игре, наверное. Не в какой-то можно было, я помню. В какой-то, может быть, что-то. сейчас не помню. В одном из татуаров, товаров, по-моему. Но вот до Рима второго точно не было ни татуара, Где можно было переименовывать города. Если только не первый Рим, потому что я вообще не помню. Медиво точно нет. А, ну медиву, помню, на столицу можно было переносить уже. Да, столицу точно можно было переносить, а вот переменного города нет. Так, ладно. Опять ввести минус, ну -мо. как вы заколебали, когда там построится здание, которое пищу увеличивает? Через два хода НИКОГДА, никогда. Будет-будет, не надо... Переобстраиваемое здание Наконец-то жрать будет поменьше Слоны Заколебали, я а тут... Я тут парочку провинций, просто не пришлось отменить налоги, потому что они начинают жрать вообще непомерно много Они там жрут, Зажайте. они там жрут минус 30 где-то, если я некоторые провинции налогообложения включу Реально, вообще жизнь какая-то с едой Это... Как, как сделать, чтобы они не жрали так? А, вот кстати, еще одна провинция тоже, давайте здесь отменим налоги это, Отличный, у аполов чма там, в горах. Очень хорошо, очень хорошо. Прекрасная новость. Но, может... блин, мне... Да. Мне интересно, а куда его армия сделать тут? Умерла. Нет, у меня там была армия какая-то. Расцвела. Новое здание. Создать вход в следующем поселении Ольвия. Зачем мне вход? Нах нужен? Создайте флот, иначе вы умрете без флота. Вы потеряли 40 человек, потерял как много. Население обеспокоено? Увлечено. Вообще похуй. Население увлечено тем, что оно обеспокоено. Да. Надо было так написать. my warriors у тебя там что баба еще живая? да Блин, когда, а как ты думал? когда она умрет че офигел? ты мою бабу хочешь бить? да я подзову к ней подозову к ней шпиона кстати интересно, а мы можем против друга шпиона посылать? а нет, я так думаю да, это было бы слишком странно да, было бы странно вот. Так, ладно, эту армию отправлю Модников отправлю завоевывать Петродаву Границы подведу пока что, чтобы не умирали А эту армию оставлю пока что на ход В провинции Ольве так должен справиться, мне кажется, с этим гарнизоном Ну, наверное ХЗ Средний час на Свебе с чего несчастны? Там, там у вас дубинками, это хрена, чьи, еще? Они хотят еще и еще Ну это вы же германцы, у вас это в крови Если ты понял о чем я Хрена друг друг друга дубинками Еще они любят сантехнику вызывать Ладно не понимаешь Не, я кажется понял Это хорошо или плохо Так, ладно Сотню построить Ну, не знаю, тут Надо пока что построить Вообще порядок заход будет выше На три пункта повысится Не, на два Наша популярность возрастет на три пункта Так. Блин, а у Вибисков я смотрю там нормально Наверное, наверное, пролезет Ладно, построю сотню Ready for orders Так Надо решать да. ход Заканчиваю ход Заканчиваю ход Блин, не посмотрел разведчикам Есть, есть ли там войска какие-то Умеренный договор Ну конечно да, конечно Да-да-да Они Сейчас они торговатник отсели Будто я вам отомстил Блин, тут придется битву играть Опять что, опять опять 25 да ну ладно давай. а ну это отчаянный ход но ну, у него стрелков очень много опять парашники опять до хранища парашников да и опять сейчас будут бегать у меня войска умирать но ну, видимо в этот раз здесь протараниться придется умереть гвардию Алло. Да-да-да. Это что-то исчез. Голос. Гвардия умрет. Да. Придется умирать. Так. А, у меня что-то у команды еще 30 человек. Нормально вообще. Сваливаем. Оставляем только обычных легионеров тогда. Отступаем командующим. Ну да. Так. Встанем. Давайте так вот. Уцепаем. Mm. Утси Павел Моего еще зовут? Да, а, да. Павел <с <filters> <с <happen> <с> Нормально Павлинти Так Сейчас у него там еще подкрепление подойдет, понятное дело Он, видимо, не будет ждать Э, куда они сейчас где Только просто я их смотрел подходят такие силы -таки исчезли. колдун мы Славные должны цены. распить их сказал мой командующий эти дикие животные хотят нас уничтожить да. uh -huh. чертовы варвары принесем варвары принесем латинизацию всему миру кельты так, он смотри. О, нет. Это засада. Это засада. Сосада. Это засада. Ну, давайте, чуваки. Э -э ну, даже если он сейчас обойдет, это не даст ему никакого-то огромного преимущества, скажем так. Э -э может, вы будете стрелять в тех, кто у вас нападает, нет? No, Сыка вот он. О! Под кейс, значит, стрелять. Все. Убили. Отличная колесница, товарищ. Хочу вам сказать, она вам помогла крайне. Колесница? Да. Тоже не Ну вон, он а. на колеснице приехал, и он тут же убежал. сваливаем <laughs> ну колесница твоих <-то> ли <смех> нерв давит О, щит, фу, Петти Кстати, к кстати к колесницы прикольные Я играл Может быть, но они тут ничего не сделали Да, вот именно в чистом бою не классно Особенно, когда там твои дерутся И ты с фланга заходишь, ты просто проезжаешь по ним Наши остались без снаряжения о, мужики, с голым торсом, о, чик, себя ждут. Search. О, впритык просто им копить. О, okay. <laughs> нифига себе, там, короче, твой один солдат просто его через печок перекинул. Кого? Это бомжей, да. Wow вокзал его через себя перекинул. Вот опять... Борцухи, <смех> просто. Борцухи, ребята, Ну, через, через прогиб, можно сказать, даже кинул. Только в Убить их всех. подходим, подходим, подходим. Кать гоу, мужики. Зимой. Сиперики. Что ты скажешь? Преколесница, Самали. О, нет. К колесо катится. Моя колесница, О, нет. Но мадам, у них подмога вообще не торопится. А, не торопятся, кстати. Да, пофиг. Ну, стандартно. Минус два к военачальникам в начале бит. все, тут, можно выиграть. Ну да, ну типа там очень много праздников, я не знаю, чем их убивать. Пока просто без понятия. По идее можно. Наши остались без снаряжения. хочешь так, ладно, сейчас давайте. Сначала разберемся с теми, кто там еще с нами дерется. Крестьяне новобранцы. Я когда играл за Иценов. У меня эти крестьяне новобранцы были в самом начале. Ну да, они с самого начала идут. Ну, просто да, понятно. Тут они не развивается вообще. Стагнация у них там. Наша засада обнаружена. вы заколебали, ты единах с засадой. Ты посмотрел на ну. постоянно это окно дебильное вылезает из засада садовником. Как, как, как его отключить? Ну можно меню. Советники тебе нахер. Можно отменить его полностью. А там да, можно только, только текст можно, да? Можно Склинть. или текст или вообще чтобы он не нахер. Не, ну мне нравится этот чувак. Не буду уткщаться. Нормальный тип. Так, давайте заходим с тыла. Просто камни летят в щиты. Ну, и как ни странно щиты все равно пробивать. Странный как. Не знаю. Щиты. диплоде ну типа камни не должны пробивать но к сожалению не пробивают только как Мне интересно отлично они решили напасть вместо все армии Он напал на один отряд отлично но исход очевиден наверное да, я бы не сказал у меня армии не так много ну, я имею в виду, для нас. Но... Может быть. Я бы не был так уверен. Сейчас, правда моя... правда, моя армия сейчас с тыла зайдет вот это. Поменяется в сражение серьезно. Слингерс. Ой-ой-ой, прям начали жестко обстреливать нас. Давайте, атаку. Вот вот. Давай. Вперед. Атаку. Все праздники ГГ, да? Что-то они пошли к моим солдатам зачем. Стрелять, кстати. Мы хотим умереть от легионеров. Такая честь для нас. Это очередной его хитрый план. Краокардия, я понял. Нет, кстати. Похода он обломался. Его, он придумал. Ему пришлось драться. Ну, короче, он тут полную херню замутил. Нет, что прачников сбоку поставить, он бы меня сейчас по заднице стрелял бы. Камни. А так он в итоге вообще херню какую-то замутил. Прачники тупо устали, сейчас дерутся и. <связать> половина пращников ничего не делает просто. Короче, как и обычно, искусственный интеллект. Прекрасен. Ну тут, естественно, они вообще драться не могут, против моих солдат вообще никак. Ну да. Просто он реально херню замотил, я по-другому абсолютно поступил. Я ну, думаю, ты тоже по-другому поступил. Пращников послать на легионеров. и <связать> Половина пращников стоит ничего не делает. <связать> я не знаю. Мне кажется, это плохая тактика. Удомум, ну, а отлично тебя. карта опять подманит меня и поиграет битву. Тупо праздники затащили катку. наши остались без снаряжения. Ну да, короче, изи катка, блин, для Рима. Хотя шанс типа вообще был маленький. Героическая победа. Ну как? Да. <laughs> да тут потери. <laughs> Отличная битва, блин. Но колесница но одного чувака. человека убила. Топ-вое <laughs> колесница. Нет, нет ну типа есть нормальные колесницы, которые типа бочники там? Не, ну там просто командующий был даун. Копи, то есть. Болел <laughs> синдромом дауна, блин, видимо поехал. Нет, на кого-нибудь не слушались просто. Поехали! Поехали сквозь порог. Я хочу умереть. О. Называется еще и сам напал, блин, вообще. Сам, напал, сам сдох. Сам себе, блин, подписал Что приговор. Чего меня какая-то серия, уже начинается просто ржать. Начинаю с пустого места. Это рим-тотоллар в сентябре <связыч> трейлер в сентябре этого года <связыч> да. просто трейлер dream total <army> <связыч> пиков задницу. <заняться. связыч> новый искусственный интеллект просто обладает и в 10 раз лучше чем в сегоне вы Бого... благородная смерть в смысле это, я... это мой сдох мой <связыч> ну, а не мой О, а у меня баба сдохла <связыч> наконец-то <связыч> <связыч> а кто меня будет править? Никто. Римский сенатор. Нет, там будет э, родовский сенатор. Ну Походу. да, возможно. Он же, она же выше замуж на за него. Ну да. Так, а мы можем еще прокачать наше оружие. Так, римлянам здесь не рады, оказывается. Ты что, охренел? Недовольство. Восстание рабов. Ну, это такой типа, побочный эффект, <зовем> Назовем это так. А где у меня опять восстанет. то А, Варс? Заколебали, блин. Это что, вашу жизнь, что ли, восставать постоянно? Ну да, они больше не, не умеют. Тупые долбаные варвары, мурить. Больше рабов. Риму нужно больше рабов? Да. Как там пространство, рабы. Это мы достанем для нашего Рима. Ну, кстати, рабов-то вообще еще маловато, я спал. Везде по минус 3 всего. Недовольство. От рабов. Ну, то есть это крайне мало. Так, а у меня сколько? Интересно. Так, число рабов 518. А это где посмотреть? Финанс? А, ну плюс, плюс 500, 518 миллионов, а, да? у меня 2200. Я уже понабрал немного рабов. <laughs> Сейчас немного восстанут. Ну, <laughs> лучше не восставайте. О, нифига себе, я произвожу свинец. Свинец, кожу и дерево. Да, поднялся. Да. Так, может, давайте я возьму наемников? Ваших. Что, что там на балканах вообще. Какой товар? Надо посмотреть. Нападим да мрамором. Оливки Ну, да, возможно. К сожалению, мы потеряли наших бетарианцев. Всех. Где? Ну, я сейчас автобой сыграл, они все сдохли. Ну, боже посылают в атаку их всех. Ну да, наверное. Возможно. Возможно. Ты такой боитесь Во сами, типа, я ливаю. <свят> ну да, возможно, тупо их послал в атаку, а они там вся армия стоит сзади, смотрит Типа, ну, норм убили. А, Нормально. убивают там, подводят резервы. <свят> <свят> ну, если, судя по прошлой битве, то скорее всего так не выглядел примерно. <свят> Так, ну ладно, сейчас закончим. Это видео. Что уже? Я так и захватил еще есть, гетов. Смотри, сколько там уже времени прошло. 43 минуты. Давай я захочу гетов и закончим. Давай следующий тогда. Не в этой. Ну ладно. Так, сейчас закончу. Ладно, короче, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Не подписывайтесь, короче, отписывайтесь, да, ставьте лайки, подписывайтесь на Гриффинса, короче, ставьте лайки, все, я закончу. А вену дизлайки, да? Ну, да, и отписка. Ладно, всем пока, короче, удачи. Да, всем удачи.